В Старом Баку реально есть на что посмотреть. Здесь сохранилась почти тысячелетняя девичья башня. Средневековый дворец Ширваншахов, северные крепостные ворота. Но почему-то все стремятся увидеть, попасть и упасть именно в этой кинематографической локации. А, вот тут есть инструкция, То самое место. Из легендарного фильма «Бриллиантовая рука» Смотрим, в каком положении, значит, Миронов присел И, пожалуйста, повторяем картину Можете меня сфотографировать, пожалуйста? Черт побери! Ну вот, чтобы вы понимали, эти звуки раздаются здесь завидной регулярностью Туристы со всего русскоязычного мира приходят именно сюда Садятся и, значит... Фотографируется Конечно Можно было В Азербайджане Гранатом наесться Но у нас же эксперимент Нужно спеть местную известную песню, заработать на ужин. Все по-честному. Не заработали, не поели. Заработали, поели. Как называется гранат по Нар, да? Нар? Извините, пожалуйста, приезжайте. Вот кто назвал гранат? Скажите, нар называется? Нар? Нар называется? Нар? Нар, нар называется голову пришло обозвать плод военным термином, вот не знаю. Надо покопаться в этимологии. Но пока что не об этом, нужно же эту песню разучивать. Задача-то какая стоит? Во-первых, выучить песню. Во-вторых, понять вообще, знает ее кто-нибудь или нет. И в-третьих, подтянуть произношение. Азербайджанский сложный язык. Ну, по крайней мере, для меня. Поэтому заходим, смотрим. Кто есть, где, чтобы попеть песню. Салам. А, знаете? Да, азербайджанская песня. Хоть одно слово понятно, которое я пою? Да, Непонятно? Нет. Ни одно слово вообще непонятно? Нет. Алманатым харала, сорала, сорала. Да, глада, дэндэн, дэнмарала. Или нет? Да, глада, дэндэнмарала. Так? А сермекейна. Вы ее поете на свадьбах? Да, да, да а, Танцуют люди? Да. Знают люди? Да. Я вас прошу, помогите мне правильно произносить слова, потому что у меня ощущение, когда я пою, они вообще слова не понимают, что я пою. Даглар, да... Алманет Харала. Харала. Не хэ, а хэ. Алда сарала. Сарала это... Калде. Калде.